Подозреваю, что это будет очень длинный ролик, но, судя по статистике, приблизительно 80% моих зрителей это мужчины, а значит, тема может быть вам интересна. Я вообще сомневаюсь, что есть люди, кто вообще прошел мимо этой загадки, одной из самых таинственных, даже я слышал, как на немецких каналах, YouTube-каналах обсуждали эту историю. Die Expedition beginnt am 27. Januar 1959 in Vishay, der letzten bewohnten Siedlung soweit im Norden. Die Gruppe besteht aus acht Männern und zwei Frauen, die meisten von ihnen von der Universität des Uralgebiets. Ihr Anführer Igor Dyatlov, nachdem später der Pass benannt wird. В поиск это слово перевал Дятлова и тут же выскочило несколько названий. Зверское убийство за группой Дятлова рвались сбежавшие зеки. Или, например, напали зеки беглецы, появилась неожиданная версия трагедии. И все это день назад, 9 часов назад. И если вы на следующий день вобьете это название, тоже будет очень много комментариев. Итак, прошло 60 лет. Но люди по-прежнему продолжают создавать все новые версии, записывают новые ролики, и в них каждый в силу своих способностей или талантов пытается что-то там наковырять, какой-то изюм из булочки, делая вид, что история это все еще таинственно. На мой взгляд, еще тогда, 60 лет уже было все понятно, и сейчас, в принципе, людям, кто ну, интересовался этой историей, читал, Материалы дела, а они фактически все в сети, в том числе и дневники участников, телеграммы, которые посылали следователи, точное описание того, что было на месте трагедии, где это было. Есть группы, которые ездили туда, восстанавливали все буквально шаг за шагом. То есть, вот лично, на мой взгляд, уже все совершенно понятно. Но, тем не менее, история продолжает будоражить умы. Я думаю, что мой ролик будет каким-нибудь 250-м. И после моего ролика все равно кто-нибудь будет множить этот ад. Из последних, которые я слышал, и меня совершенно потрясли, например, одна версия, что один из участников группы был тайным агентом вермахта, и они там в Уральских горах искали граль. Один чудак... Э Псих, вернее, с которым я борюсь в последнее время, вообще вывел уникальную теорию о том, что тогда, 60 лет тому назад, подфотошопили все фотографии для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Для чего? Непонятно. Психи на эти вопросы не отвечают. Самое главное, что история о так называемых фотошопах вполне себе пришлась. Речь все еще о 59-м годе. Когда я прочитал, что версии этой гибели насчитывается больше 70, я не мог в это поверить. Но сейчас, после истории с фотошопом в 59 году, я понимаю, что их, наверное, 270 или еще больше. Итак, ближе к делу. Я попытаюсь вам рассказать свою версию. Эта версия не оригинальная, то есть точно так же, как и я, думает еще очень-очень много людей. Но дело в том, что наш голос, так называемый голос здравого смысла, как правило, слышно очень плохо, потому что людям хочется, конечно же, ну, чтобы там были какие-то инопланетяне, чтобы какие-то сбежавшие зеки, чтобы кто-то переставлял палатку с места на место, чтобы обязательно там были по меньшей мере ритуальные убийства, тогда это интересно. А простая, обычная версия здравого смысла, она расставляет все точки над «и», но потом как бы становится грустно, и загадка Дятлова, оказывается, была решена еще тогда, 60 лет тому назад. Для тех, кто вдруг не знает, о чем речь, я надеюсь, что после моего ролика вы, кстати, посмотрите множество остальных на YouTube и сравните, насколько моя точка зрения отличается от других. Ну и, так сказать, ищите везде зерно истины. Скупые факты из Википедии. Гибель группы Диатлова ⁇ это происшествие в окрестностях горы Халат Чахль на севере Свердовской области. Произошло в феврале 1959 года, точнее 2 февраля. Группа из 9 туристов под руководством Игоря Диатлова, вот этот парень, совершая лыжный переход по Северному Уралу, погибли в полном составе. Их было 10 человек, вот здесь один отмечен красным цветом. Это единственный выживший участник Юрий Юдин, который сошел с маршрута по болезни 28 января накануне трагических событий. Соответственно, он остался жив. А 9 остальных, вот эти все молодые ребята, все погибли при, казалось бы, таинственных обстоятельствах. В результате официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Поход этот был посвящен 21-му съезду КПСС. За 18 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождение на две вершины – Атартен и Ойка-Чакур. Поход относился к третьей высшей категории трудностей по квалификации спортивных турпоходов, применяющихся в конце 50-х годов. В составе группы были в основном молодые люди, вот как вы видите, 23, 24, 21 и так далее. Самый старший участник, некий Семен Золотарев, Ему было 37 лет, очень много слухов вокруг того, как он вообще попал в группу, и, конечно же, это он был, был тайным шпионом, вообще они шли как туристы, а он шел искать, например, какое-то таинственное оружие и прочее. На, на самом деле все было банально, группа очень много ходила в походы, Игорь Дятлов считался опытным туристом, минимум с пятью человеками из этой группы они ходили в другие походы всегда удачно. Итак, среди девятерых человек было семь парней и две девушки. Самый сильный вот этот Рустем Слободин, он спортсмен. Но в принципе все парни были физически очень крепкие, как и девушки. Людмила Дубинина и Зинаида Калмогорова были, конечно, подругами. Плюс у Зинаиды Калмогоровой среди этой группы был парень, в котором она была влюблена. То есть у них были ну, некие романтические отношения. Это был Юрий Дорошенко. Первая ошибка, которую, в общем-то, совершила группа, а именно целая сеть ошибок привела их в конечном счете к гибели, заключалась в том, что они выбрали трудный маршрут. До этого вот именно в такой комплектации они не ходили. И до конца было непонятно, насколько участники способны пройти этот маршрут вторая ошибка в том что посмотрите как были одеты они речь идет о феврале месяца но как вы видите одеты они в достаточно легкие куртки и судя по всему обмундирование у них было не шикарное кроме прочего участники писали что постоянно на привалах они должны были зашивать палатку палатка была очень старой 4 или пятилетней давности Помимо палатки, в которой располагались все, это была длинная палатка длиной около 4 метров, была также печка, которую устанавливали, если было холодно, на ночевку. Не всегда устанавливали, но печка у них была. Третья ошибка. По всей видимости, они неправильно распределили время, силы, либо свою поклажу, и в конечном счете к концу маршрута они не укладывались. К 15 февраля они должны были достичь определенного пункта, но очень сильно запаздывали, фактически на 5 дней. Вот это все раздражало всех участников группы. То есть, грубо говоря, их поход был бессмысленным. Они бы не сдали эти нормативы и не получили там свои вымпелы или сертификаты, к чему они стремились. Фактически они шли просто преодолевая этот путь, но уже каждый понимал, что путь бесполезный. Естественно, начальник или лидер группы диатлов все время подбадривал их, что, дескать, мы сможем еще нагнать. Но по дневникам участников очевидно, что они все понимали, что, в общем-то, движение уже бессмысленно. Скорее всего, это повлияло на последний день. Вернее, они не знали, что это будет их последний день, но сам маршрут был достаточно вялым. То есть они шли в определенном направлении, поднимались на эту вершину, оставили лабаз, то есть базу продуктов, и там в основном сбросили основной вес, в том числе, что касается продуктов. Затем они хотели подняться на вершину и уже сверху на высоте холма поставить палатку. Но подъем они начали поздно, в 15 часов, и это была очередная ошибка заранее или не знали, или игнорировали прогноз погоды, и приблизительно в середине своего пути они столкнулись с сильным порывистым ветром и резким охлаждением температуры. И вот приблизительно к шести часам стало очевидно, что подниматься дальше бессмысленно, люди вымотаны, они намокли от того, что в них постоянно дул вот этот пронизывающий ветер со льдом, решили поставить палатку на склоне горы. Многие специалисты говорят, что место было выбрано неправильно. При этом другие оспаривают, что нет. Место было выбрано правильно, и палатка была поставлена фактически идеально для этих условий. Другое дело, что их настигло несчастье. Итак, они поставили палатку на высоте 1029 метров. Поставили ее по всем правилам походов, то есть снизу положили лыжи, рюкзаки, потом палатка, вещи, печку решили не топить и спать решили в холодную, так называемую, такой тип ночевки. Почему? Потому что от сильного ветра ходуном ходила палатка и они боялись, что при соприкосновении ткани с печкой может произойти возгорание. Дрова были заготовлены, вернее, был после найден хороший чурбачок, который, видимо, хотели использовать для печки, но в последний момент решили печку не зажигать. Разделись, потому что у них были мокрые вещи. Судя по тому, как потом выглядели туристы, часть из них грели носки в карманах, кто-то на самих себе. И, естественно, вот как была поставлена палатка, вот здесь это экспериментальный вариант. Люди воспроизвели все до точности только в кукольном маленьком масштабе. Вот, как вы видите, она была поставлена одной стороной в снег. Как бы предполагалось, что из-за этого будет меньше ее обдувать ветром. Ну, а теперь самое интересное. То, есть то что загадочно и то, что всех вводит в мистический ужас. Сейчас я расскажу самую ну, такую примитивную версию. Ночью что-то испугало туристов. Они что-то увидели, что-то услышали и в ужасе покинули палатку, голые, босиком, кто во что одет, буквально в нижнем белье, разбежались в разные стороны, затем приблизительно на расстоянии двух километров снова соединились под деревом, пытались там согреться, но кто-то настиг их и их убили. В конечном счете, через три недели, приблизительно к концу февраля, 28, кажется, февраля, нашли первые три трупа, затем еще два и уже в мае нашли оставшиеся четыре трупа. Оставшиеся четыре трупа, которые были найдены несколько в отдалении, назовем это место оврагом, кроме обморожения, на них были и другие увечья, то есть поломанные ребра, проломленный череп, ну там, откусанные носы, отсутствие глаз, языка, например, у девушки, то, что описывалось зверский вырванный язык и так далее. Все это, в конечном счете, привело людей к мысли, что это была насильственная смерть. Ну и до сих пор пытаются в этом разобраться. Что же произошло на самом деле, скажем так, это моя версия. Здесь складывать нужно все пазлы. Если вы будете складывать все вместе, тогда все сложится. Если вы будете что-то вырывать из этого сценария, тогда можно, конечно, понапридумывать все что угодно. Итак, я предполагаю, что ребята действительно легли ночевать. И те, кто лежали к краю палатки, были одеты лучше всего, потому что холоднее. Остальные позволили себе снять мокрые вещи. Теперь одна из девушек держала у себя на груди кинопленку, чтобы она не замерзла. Девушка, которая предположительно держала камеру на груди, это Людмила Дубинина. У нее зафиксирован полом ребер, вот соответствующий этому размеру. И далее был еще труп с поломанными ребрами, это Семен Золотарев. Он больше всех занимался фотографией. И у меня предположение, что он тоже держал фотоаппарат где-то на груди, либо в кармане. И в тот момент, когда палатку придавила, фотоаппарат именно впечатался в его грудную клетку. И последний – это Николай Тибо бриньоль У него самая странная травма, то есть травма черепа. Вот так это выглядит в документах судмедэкспертизы. И я предполагаю, что он спал на фляжке. Очень многие туристы, как вы видите здесь на картинке, применяют фляжку в качестве подушки. И, по всей видимости, тогда это тоже было принято. И я предполагаю, что Ник... Николай Тибо лежал на фляжке, и поэтому фляжка впечаталась в правую сторону его черепа. То есть, в общем, все предельно просто можно объяснить. Никто их не бил или специально не наносил им эти увечья, вернее, если бы намеренно убивали, то убили бы, конечно, не трех, а всех остальных, и уж точно убивали бы не палками, например, а какими-нибудь ножами, или стреляли, было бы гораздо больше увечий и на других участников. Но вот именно на этих, которые, внимание, были одеты лучше всего, значит, они спали где-то вместе, по всей видимости, с краю. Вот на них были зафиксированы эти странные повреждения. Скорее всего, где-то в начале ночи на них сошел снежный пласт. Вот как они поставили палатку и, предположительно, там не было никакого схода лавины, лавины там неоткуда было сходить, но вот снежный пласт, довольно широкий и тяжелый, Мог вполне себе упасть на палатку. Вот предположение практически очевидное. Сошел снежный пласт, и людей в палатке придавило очень сильно. Больше всего досталось тем, кто находились у края, то есть ближе к горе, ближе к склону. Их фактически придавило, ну, смертельно, скажем так, потому что они получили очень серьезные травмы. Что происходит? Ребята разрезают палатку изнутри. Да, кстати, это было одним из таких зловещих моментов, когда люди говорят, ну почему же они разрезали палатку, наверное, кто-то туда ворвался. Нет, следственный эксперимент утверждает, что палатка была разрезана изнутри. Это только лишний раз подтверждает, что они не могли выйти из своего входа, а вылазили именно в той стране, где снега было меньше всего. Итак, те, кто спали с другого края, одеты они были плохо, они смогли выбраться. Ну, представьте себе, темнота, кромешная ночь, плюс на вашей палатке лежит несколько килограммов, приблизительно 50 килограммов минимум снега, да? Попробуйте, как, как говорят, почему же они не оделись. Попробуйте-ка в этом состоянии поднырнуть снова под этот снег, в эту палатку и выискивать там свои ботинки, носки и так далее. Это крайне сложно. Поэтому что смогли, то вытянули. Их самая главная задача была вытянуть вот этих раненых, которые наверняка звали о помощи и стонали, то есть те, на кого обрушилась самая большая тяжесть. Итак, ребята выходят из палатки и вытаскивают троих раненых. Это Николай Тибо, это Людмила Дубинина и это вот самый старший участник Семен Золотарев. В каком они были состоянии, трудно сказать. Медэксперты предполагают, что они могли быть вообще в бессознательном состоянии, либо могли погибнуть через несколько часов после происшествия не столько от полученных ранений, сколько от, конечно же, обморожения. Вообще, в конечном счете, всем, абсолютно всем, был поставлен один единственный вердикт. Они умерли от обморожения. Теперь представьте себе, что они вытаскивают раненых ночь, Одеты как попало, ну, пытаются что-то там откопать, кое-у-кого есть нож. По всей видимости, ножа было два и два фонарика. Единственное решение, правильное, которое может прийти в этот момент в голову, это попытаться спуститься к лесу, а ведь они знали, что лес совсем недалеко, и развести костер. По крайней мере, досидеть до утра, а на следующий день будет видно, что делать. Я бы, я думаю, вы бы приняли точно также такое же решение. Да, одеты они были плохо, кто во что сумел одеться, но лесок недалеко. Они соединили две лыжи и поставили их в качестве маяка. И на небольшой пригорок поставили, вот как здесь на картинке видно, развернули его в сторону леса и включили, по всей видимости, для того, чтобы этот маячок было видно в случае, когда они будут возвращаться назад. Группа организованно спускается полтора километра в сторону леса. Они находят небольшой овраг, назовем его так, рядом с ручьем, и там устраивают раненых. С ними остается Колеватов и Зинаида Колмогорова. Ну, это вот мое личное предположение. Вот здесь на карте вы можете это разглядеть. Вот в это место они приходят. Зинаида, скорее всего, остается именно потому, что там ранена ее подруга, то есть девочки остаются вместе. Есть версия, что Зинаида вместе с другими участниками возвращается к палатке. Но моя версия заключается в том, что поначалу во враге находилось именно 5 человек. Остальные четыре крепких парня, которые не получили никаких повреждений, принимают решение, что делать, нужно как-то спасать ситуацию. Они, конечно, наламывают первое время ветки для лежанки раненых и для того, чтобы развести костер. Уже потом медэксперты скажут, что это была настоящая борьба за жизнь, потому что они неоднократно залазили на кедр, срывали себе кожу, у них характерные ранения на ступнях, на ладонях, на кедре найдены фрагменты кожи, поэтому очевидно, что ребята действительно неоднократно залазили на этот самый знаменитый кедр, и под ним же был разведен костер. Вот в этот момент два самых крепких, Слободин и Диатлов, Диатлов как лидер группы и Слободин как спортсмен, решают вернуться назад к палатке. Это была тотальная ошибка, потому что, предполагают эксперты-профессионалы в туристическом спорте, им необходимо было в любом случае оставаться всем вместе. Даже вот это разделение на раненых и на тех, кто загодавливает дрова, было неправильным. То есть держаться нужно было изначально все вместе. Тогда бы один ломает дрова, другой поддерживает костер и так далее, у них было бы больше шансов выжить. Но вот по какой-то причине это мы никогда уже не узнаем. Эти два парня решили вернуться назад к палатке. Может быть, маячок казался не слишком далеко. Может быть, им казалось, что нужно срочно принести медикаменты. Может быть, они думали, что вдвоем они сумеют быстренько откопать палатку и вытащить какие-то необходимые вещи. В любом случае, эти двое пошли в сторону палатки. Когда они спускались с горы, ветер был юго-западный и дул им в спину. Так вот, когда они поднимались назад, ветер остался тем же, но он дул же им в лицо. И они не рассчитали, конечно, холодную уральскую зиму. Температура обустилась до минус 28 градусов. Представьте, полураздетые люди, минус 28, промерзшие, еще тащившие на себе раненых, пытаются взобраться на гору. Шансов у них вообще никаких нет, и, естественно, оба, Слободин и Дятлов, замерзают. Один недалеко от второго. Дятлов был найден как бы обнимающий березу, вот как вы здесь видите, по всей видимости, ветер был таким сильным, что он пытался даже задержаться за это маленькое деревце. Те двое, кто остались около кедра и должны были продолжать поддерживать костер, во-первых, в качестве маяка, а во-вторых, естественно, была идея, видимо, перетащить раненых и согреть их, тоже вымотались окончательно, насколько они только могли, возможно, даже до потери сознания или до потери сил. Потому что заготовили они, казалось бы, очень много. Они легли рядом с костром, как говорится, отдохнуть и больше не проснулись. Такое близкое нахождение к костру привело к тому, что части ног и вообще одежды обгорели. То есть либо они были уже настолько обморожены и не понимали и толкали ноги в костер, либо действительно вот это обгорание тела произошло уже после их смерти. Предполагается, что из этой группы раненых Калеватов вернулся к этому месту, возможно, он перетаскивал туда-сюда ветки, возможно, он был занят там ранеными и пришел позже, но, по всей видимости, увидев уже мертвыми своих товарищей, он начал снимать и срезать с них одежду, потому что снимать было сложно, и поэтому он срезал. И вот эти двое, находящиеся у кедра, вот как вы видите на фотографии, фактически находились в нижнем белье. Но это не значит, что они в таком состоянии вышли из палатки. Это значит, что уже с них, с мертвых, снимали вещи для того, чтобы тех раненых одеть и чтобы были шансы еще у других выжить. Итак, одеты все они были плохо, но не настолько плохо, что совсем раздеты до гола. Куски одежды были найдены там же по дороге, около костра. Колеватов возвращается туда к раненым и, по всей видимости, эти раненые умирают один за одним. И, в конечном счете, сам Калеватов, естественно, тоже засыпает. Остается одна единственная Зина Калмогорова. Она одета лучше всех, плюс она обмотала себе на ноги части от свитера и брюксы умерших товарищей. Предполагает, что, наверное, был уже расцвет. Наверное, она была смертельно напугана. Наверное, она думала, что ребята дошли до палатки. Скорее всего, именно поэтому она пошла к палатке. Ну, представьте, здесь трое товарищей погибли, буквально 10 метров в сторону, еще два товарища обгорели и погибли, а двое ушли, и непонятно, что с ними. Скорее всего, она принимает решение тоже идти в сторону палатки. Зина Калмогорова проходит больше всех остальных. Непонятно, увидела ли она трупы Дятлова и Слободина, либо они были уже занесены ветром. Но Зина Колмагурова поднимается чуть выше них, ей не хватает буквально 300 метров до палатки, и она замерзает. На ее трупе найдены следы крови износа, и медэксперты говорят, что для такого, для такой температуры, для такого ветра это вполне нормально. Итак, не было никаких тайн. Ребята совершили ряд ошибок и один за одним замерзли. Да, они пытались выжить. Они собирали костры, они делали лежанки для раненых, но все равно выжить у них шансов не было ни малейших при подобной температуре. Даже если бы они остались там рядом с палаткой, как некоторые говорят, в любом раскладе они все равно бы погибли. Это очевидно. Если бы только, может быть, все вместе не были заняты исключительно заготовкой дров и веток, изо всех сил поддержания огня. Может быть, тогда как-то им удалось выжить. Но и даже в этих условиях все равно шансы были минимальными. Почему я исключаю версию нападения каких-то людей извне? Ну, потому что невозможно, на мой взгляд, убить вот так вот выборочно. Да? Если людей убивают, то все-таки убивают при помощи чего-то. При помощи ножа, при помощи пистолета. Ну, например, камнем пробивают голову. Здесь же у двоих были проломлены ребра, и, как сказали эксперты, от какого-то давления сверху, это было очевидно, у одного небольшая, не слишком смертельная рана в, в черепе, это вот тот, кто спал на фляге, и у одного еще была рана, треснутый череп, но здесь, говорят, это могло произойти уже с трупом после обморожения. То есть, как вы понимаете, если банда бы напала, они бы не убили только двоих, а остальных оставили замерзать. Уже убили бы всех, и это было бы очевидно. И потом в палатке на очень видном месте висела куртка Слободина, в кармане которой находилось 800 рублей. По тем временам 800 рублей – это очень большие деньги. Деньги остались нетронутыми, как и у других участников, у кого в брюках, у кого в куртках находилось 108-110 то, то 10 рублей. То есть никто их не обшаривал. Остались на месте точно так же фонарики, ножи, фляжки, ничего из личных вещей не было взято. И по всей видимости, вот как это видели следователи, никого, помимо вот самих участников, на месте происшествия не было. Никто не открывал палатку, никто не перекладывал вещи, там, там даже остались остатки последнего ужина, то есть даже животные, если и приходили, то не слишком-то много хозяйничали. Но то, что у кого-то не хватало глаза или язык у Дубининой, то скорее всего это связано с тем, что они уже после своей смерти трупы как бы скатились, ехали к ручью, и, скорее всего, она примерзла одной стороной к камню, куском вместе со льдом был оторван также язык. Либо это просто были звери-падальщики, которые ну, то, чем смогли поживиться, тем и поживились. Что же касается дубининой и что-то это стояние на коленях, вот такая фотография, важно не столько эта поза, сколько вот задранная рубашка, видно, что именно сверху труп просто скатывался по ручью, по камню и в какой-то момент уже замерз окончательно. Единственное, в чем различаются версии людей, кто поддерживает мое мнение или я поддерживаю их мнение, Буквально в мелочах. Пошли ли к палатке Слободин, Дятлов и Калмогорова сразу, то есть втроем? Я так не считаю, потому что, ну просто очевидно, девушка, скорее всего, осталась со своей раненой подругой. Это просто понятно. И двум парням идти к палатке достаточно опасное дело. Еще и брать с собой девчонку, вряд ли бы они это сделали. Вот именно я считаю, что Калмогорова прожила дольше всех и уже шла к палатке, ну как сказать похоронив в своей голове всех своих товарищей. Вот так бы я объяснил бы эту ситуацию. Некоторые говорят, что когда они еще двигались от палатки, один из них запнулся, например, тот же Дятлов, и отстал, пошли искать его эти двое и замерзли. Может быть и такой расклад. Но факт тот, что на холме три трупа, под кедром эти двое с ободранными руками, которые заготавливали ветки, и в лощине браге. Остальные, получившие именно вот эти дополнительные увечья. Поэтому здесь как бы все предельно понятно и распределено. Если бы это был какой-то хаос, какое-то нападение, то, скажем, эти с поломанными ребрами могли находиться где угодно. А здесь видно, что ребята их отнесли в одно место. Они либо смотрели за ними, либо они были уже мертвы, и они их поэтому туда положили. Вот и все, интерес к этой группе сейчас снова возник, потому что потребовали повторного расследования от Генпрокуратуры РФ, даже я видел, была передача Малахова, которые выехали в эту же сторону, поэтому еще какое-то время, конечно, вокруг этого будут разговоры, но я думаю, что придут все именно к этому решению, к этому выводу, потому что других выводов там быть не может. Ни Манси, это местные жители Ханты-Манси, не могли убить этих людей. Или, вернее, если бы убили, то убили бы по-другому. Никакого оружия там не испытывали. Да, еще очень важный момент, на который многие могут указать в комментариях, почему на одежде были обнаружены радиационные частицы. Дело в том, что один из них, Юрий Кривонищенко, был участником и ликвидатором последствий Кыштымской аварии. Вот как раз-таки там он и получил все свои вещи для похода, это потом говорили родственники Кривонищенко. И по всей видимости радиационные частицы еще с того времени остались. И вот когда он уже был мертвый под кедром, с него срезали вещи и затем одевали на остальных раненых и тех, кто остались. Получилось вот это распределение. Кстати, эксперты тоже сказали, что радиационные частицы находились только на одежде погибших. Ни на волосах, ни в ногтях, ни еще где-либо. Поэтому, скорее всего, эти радиационные частицы он принес вместе с собой. Но они были не слишком значительны и были безобидными. Поэтому все эти теории о том, что там недалеко взорвалась атомная бомба, и они увидели ослепительный свет и убежали, это, конечно, все бурные фантазии. Но в жизни все проще. Мне интересно, ходил ли кто-то с тех пор вот этим путем Дятлова. Но лично я считаю, что это, конечно, безумная идея. Ради какого-то съезда коммунистической партии. Ну, энтузиасты есть, конечно, всегда. Но идти в феврале месяце по уральским лесам, для того, чтобы вложиться в какой-то там период и достичь какой-то точки. Ребята молодые, если вы меня слышите, не рискуйте так своей жизнью. Это того не стоит. Вот эта группа Дятлова доказала, что очень важна организация, очень важно, чтобы в группе был один начальник, чтобы все его слушались, а не беспрерывно опровергали его решения. Очень важно, чтобы группа была, конечно, подходящая одета, чтобы было четко распределено время и вес и прочее. Одним словом, очень-очень многие вот эти маленькие эпизоды в конце концов сложились, такую драматическую картину. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Мне будет интересно ваше мнение. Любые версии принимаются. Никакие комментарии не будут удаляться. Если только вы не оскорбляете автора, вы можете спокойно общаться. Пока.